А это что, это Шерстабитов, которые незаконное постановление о по проникновении мою квартиру вынесло. то интересуется делом, смотрю. смотри. Чертик какой. По поводу жалоб моих председатель суда рассматривал, вот, видишь, виза. Стоит. Не дает ход делаю вообще никак. Паспорт давай. А что вы приняты. голос повышаетесь? Без оборота на меня. Вы с паспортом общаетесь? Частную жалобу даже стоял без движения. Опять невидимые чернилы, невидимая печать, невидимая бумажка. ДСВЖР рулит с Ургутским городским судом. вас союз не мучает. У вас порядке каждый раз что-то разные. Впервые ДСВЖР ознакомился с материалами дела и частную жалобу мою завернули обратно. Короче, черти че творится. Вот реально черти че. А, то есть он здесь даже еще пошел на лживость. все Вообще, Бургузки-то вообще. Так не судья выносит, а суд выносит решение в лице судьи. Людям надо рассказывать об этом. Имитация судебной деятельности. Соловливые ручонки. Тебе не место судебной власти, твое место на помойке. А не здесь умник нашелся. Да он не ослеп, он продолжает гадить. Люди должны знать. Обманет, еще будет улыбаться при этом и деньги получать. Всем надеть на мордники вот. и радоваться. Подушку на него. Страна у нас такая чудесная. Кого привлекать к ответственности за халатность? Ну, поют они в анисон, Все одно и то же. Быстрее дошли до пенсии. Ни во что не вникать. Мы отсидимся, но оно само собой как-нибудь образуется. Без нашего участия. А собственников-то никаких нет. То есть речь-то речь идет о преступлении. А он на меня эту обязанность перекладывает. Короче, он все больше и больше палок в колеса вставляет. Гадить. Нести ответственность. Ну, Отклоняться от этой ответственности. Система-то государственной муниципальной власти, она построена на лжи. Не жалобы в ККС написать, надо благодарственные письма писать. Враг против интересов личности, общества и государства. Разрушением государства, разрушением его основ. Вот чем они занимаются. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Бруского хочу про это. Маски не блять, Я хочу без маски. Не надо смазки. надо? Без маски Ладно, нет. Главное, нет, не надо. Что, прохожу? Паспорт. А без документов? А по удостоверению журналиста? Паспорт, давай, Сибар. То есть, я я проявляю лично. А что вы понимаете? голос повышаете? Как это я повышаю? Так. У вас mm -hmm. децибелы замеряете, что ли, мои, как я Хотите повышаю Хотите, замерю. Специально для вас. без проблем. Да? Замеряйте, ну. Хорошо. Угу. Любите голос замерять? Без оборота на меня. Антон Николаевич, масочку надевайте, металлические приметы оставляйте на столе, рамку проходите. Вы с паспортом общаетесь. С вами? Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Mm -hmm. Дальше. Дима рамки можно, блядь? Нельзя да. немарамки. Да. Под прибеждением, под вашу ответственность. Маску для начала один, потом с рамкой не пропустит, блядь. Да? Я здесь. не пропустил. Угу. Это... Все металлические предметы оставляйте, аби. Мне а повторить еще раз. Масочки или я же сказал, я вот сюда, а? сюда пройду везде. Давайте. переблю. А, Показать. то это. А вот это достаньте. Чего? Вот это? Ну вот это, да. Вот это достаньте. Кому направляйте? Ну вот это. Это ну, градусник. Давайте, достаньте. А вот Посмотрим. Вот. На вид только вот. медицинские Хорошо, все, кладите. Атолийский кладите. Кладите, кладите. 10-23. Uh -huh. Ты не собирайся никому? Никакой да игры? нет, я же не говорю, что вы что-то А что а, а а вы тут ищете? Uh -huh. Вы тут сто раз смотрели ничего не нашли. <му> Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомимся с материалами дела. Здравствуйте, Люквики. Это еще стабитов, который незаконное постановление Я про неизменяемую квартиру вынес. Бабенька, а? Нет. Я че это? Я ознакомился с материалом дел пичак. Ты умеешь, да? О а, чем это? А до 16-го, да? Так, да, так, так оно же у меня есть на на, на на почте. Это не то, это не то, вот это. Так, а это, по это на почте, uh -huh. на почте есть. Что, смешал бы даже, стоял без движения. Так, Так, так. В первом томе ничего не изменилось? Ни печати, ни росписи. Опять невидимые чернилы, невидимая печать, невидимая бумажка. Кто-то интересуется делом, смотрю. Волеизъявления. А, ну это этот, скорее всего, девчонки секретарии этого председателя суда. поводу По поводу жалоб моих председателя суда рассматривал. Вот, Виза стоит. Так. Оставил без движения частную жалобу Бургусский. Вон определяшка лежит. Я уже как сотрудники суда начал разговаривать. Определяшка. О, Укады из УЖР познакомились с материалом дела. Да. А где расписка ДСВЖР об уголовной ответственности? будет да? Четыреста да? двадцать да. А почему ему не по форме расписку? То есть у вас... Я уже три формы видел. Каждый раз разная расписка. Чуть-чуть это с ними случилось? У них впервые с материалами дела ознакомились. Здесь? Им интересно стало. А, они хотели опеляшку увидеть. Они увидели, что там опеляшка пустышка почти. И Бурлудский сразу дал отказ принятия. Логично? Такое ощущение, что это... Дезвежер рулит с Ургутским городским судом. Да, как же вы не работаете на него вообще поражать? Вас совесть не мучает? Вы же незаконно служили. службе. я расписку написал, что определение забрал. Я не забираю. До свидания, что... До свидания. Видите, в этот раз без этой, без расписки об уголовной ответственности. Так что я вам говорил, у вас порядке каждый раз что-то разные какие-то. До свидания. До свидания. Мимо меня такой грозно прошел, медленно так идет. Думаешь? Я думаю, да. Это будем вставлять видео? У -у -у. Да? Он может реально обидеть на какие слова? Если он Ну я с ним поздоровался, он не здоровается что с ним Может приболел немножко, маску одел? Наверно. Бурлуцкий хоть как-то кивнул. Ну, ничего не сказал, ни, ни слова, ну хоть как-то кивнул. А что-то нет. В общем, в этот раз без, без расписки об уголовной ответственности впервые ДСВЖР ознакомился с материалами дела и частную жалобу мою завернули обратно. То есть, мало то, что апелляционную жалобу завернули, так еще и частную жалобу на вот этот поворот, отворот-поворот, как говорится, апелляционная жалобу, тоже завернул Бурлутский. Не дает ход делу вообще никак. Короче, черти что че творится, вот реально черти что. Че. А закладочку мы сегодня видели с чертиком. По-моему, это чертик. Но я так предполагаю, это в канцелярии председателя суда наклеили. No. обоставление частной жалобы без движения а uh -huh. еще при прирав... приравнивает частную жалобу к апелляционной жалобе ну, тогда связку покажи пытается подменить частную жалобу апелляционную жалобу не частная жалоба а не апелляционно путать то здесь не надо Дело Мы в том, что в материалах за, да. дела присутствует опись отправки апелляционной жалобы вместе с приложениями в сторону ДСВЖР. А, то есть он здесь даже еще пошел на лживость? Ну, я предполагаю, это подлог ну, конкретный. То есть он отказывает в принятии частной жалобы, а ссылается на апелляционную жалобу, что я не приложил эту опись. Хотя она есть в материалах дела, именно по апелляционной жалобе. О, да здесь вообще, Бургутский-то вообще, значит, дураком. Ду... Включил тут дурака. И, значит, пытается здесь нам, пытается здесь что-то делать. Вместо э, копии как такого нет, подпись он написал здесь есть. Где подпись? Ну, обрати Причило внимание, поэтому. начал где это, номер дела на первой странице печатать. Ну, слава богу, хоть научился это делать. Гражданское угу. угу. дело... А то, видимо, колхоз, так не судья выносит, а суд выносит решение в лице судьи. Он, видимо, получал это где-то образование, то, видимо, получил где-то в колхозе, мне. вот она и демонстрирует себе колхозное образование. Хорошо, когда он вынесет? 4 июня, 15 дней. Да и сейчас не поздно. Надо просто говорить людям. Людям надо рассказывать об этом. У вас на территории вот такие... Чудаки работают. Мантию натянули, а свою невежественность пытается мантия прикрыть. Подпись, чем тут написал. Где он увидел, что так оформляется документ? В какой части? Закон пусть укажет. Умник. Это первое. Второе. Первый признак, что перед вами как минимум недобросовестный судья, это ставить печать на, скажем так, на подпись. Для чего ставится печать на подпись? Для того, чтобы нельзя было подтверд... это, про... проанализировать и признать, что эта подпись поставлена не самим, Бу... самим Бурлудским, а различной похуй, которая там же ошивается вокруг него, и заместо него подпись ставит. Имитация судебной деятельности. Понятно? Ну да, это я все, все время вижу, я запомнил это. Они все, все, почти все так ставят. А это. Это как раз и показывает, что перед нами не судебная система. Еще раз. Судебная система. Это та система, которая по, да, обязана показывать, как следуют документы оформлять правильно. Они примером должны быть для нас. Примером. А это что? Это пример того, как нельзя действовать. А не, это пример, как можно а закон вытирать свои булки или законом. Насколько я понимаю, развели вот эту погонь у нас. Я думаю, наверное из прокурорских он вылез. Откуда этот Брудский появился? Не знаю. Раньше в АСБИКА информацию он наверное из прокурорских бывших. Это это там по... искал повод, каким образом обмануть закон, обойти закон. Вот они оттуда все идут. Для них ноги вытереть от закона это плюнуть просто и растереть. И они пришли туда, словечками балуются. Ты пишешь про частную жалобу, а он тебе про апелляционную. Так про частную жалобу или про апелляционную. А если ты применяешь применительно, так ты показывай тогда норму права, которая определяет применительно к данным правоотношениям. Здесь указано про применительно. Ты подаешь частную жалобу. Он пытается частную жалобу с апелляционной. Для чего он это делает? Смешивает понятия. Для чего? А это первый признак недобросовестности. Шаловливые ручонки, это называется, играет в напёрстки с тобой, Антон. Заметишь ты или не заметишь подлог, служебный подлог, подмену определения жалобы, частной на апелляционную, заметишь или не заметишь? Так вот, людям-то рассказывайте. Перед вами, уважаемые ребятки, высококлассные, наперсточник, который демонстрирует, что он с легкостью подменяет название жалобы с частной на апелляционную, с апелляционной на, на частную зависимость от того, как ему выгодно будет. Не, я это сразу заметил, беглым взглядом пробежался и увидел сразу. Ну, это, это хорошо, но надо людям-то рассказывать об этом, Деклады чтобы они сразу заходили и... и говорили, что перед ним «мы знаем про тебя все. Господин Бурлуцкий, мы знаем, как ты ведешь судебные процессы. Мы знаем, как ты играешь на с гражданами. Тебе не место в судебной власти. Твое место на помойке, а не здесь. Умник нашелся. Тем более, насколько я понял, ты направил все ему. Я со зрением у него что-то не так стало. Более того, что нагадил, весь судебный процесс сидел, гадил, там умничал. А фактически дурку включал. Тем более, что я продублировал это все, то есть и через газ правосудия и по почте отправил. То есть у него, он, он ослеп на два глаза, я так предполагаю. Да он не ослеп, он продолжает гадить. Он как с это... Ты его схватил за руку, ты, ты же ему написал, отвод ему написал по этому поводу. Он сейчас гадит тебе. Он так гадит, он уже привык гадить. Он пришел туда не правовые вопросы разрешать, а гадить. У него... На лбу написано, что перед тобой гад, и терпеть его нельзя, его убирать надо оттуда. Люди должны знать, на территории как минимум города, что с этой п***ю никаких дел иметь нельзя. Обманет, еще будет улыбаться при этом, и деньги получать. Присел тут. У меня вот какой вопрос. Я посидел, сегодня, почитал, делать мне нехрен, посидел, почитал, утром то, что написал этот наш общий с тобой друг Буруцкий. Ну и, конечно, порадовался за него, за, за его стиль изложения, за то, как он ведет судебные заседания и то, как он выносит судебные решения. Это очень здорово, это очень забавно. У меня вопрос. Вот он там пишет, что собственники приняли какое-то решение в 2007 году. Мы ему заявление-то направляли о разъяснении решения, где он собственников-то разглядел в этом документе, и в каком документе он разглядел сведения <связывающие> собственников. Я хочу фамилии знать этих собственников. Мы с тобой заявление направили, но он, а, значит, на, наше заявление развернул. Вот именно по этому вопросу. <связывающие> ага. И что он тут, э, скажем так, э, по этому поводу сказал, вдруг ни с того, ни с сего. Что у него там он написал? Ты мне можешь продублировать ответ его на почту? Сейчас еще уже. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, что он напишет. Ну, во-первых, наше заявление, что мы ему писали. И его ответ. Почему? Потому что я так, насколько понимаю, погонь-то одна у нас на на всю страну. А, он вообще вернул это определение, э, требование на разъяснение. То есть он определение это не вынес? А. -а. Чтобы не было. Обрел... А, то есть он, он решил, что мы с ним вступили в частную переписку, да? Угу. А. И чем он это мотивировал, что мы вдруг ни с кого ни с с ним вступили в частную переписку? Тем, что а, а, тем, что. Значит, желания нет с нами общаться, да? Что, значит, что мы, видимо, рожи не вышли, или у нас кожа не слишком светлая, или не слишком темная? Хочу да. знать. Тенажерал был раньше такой, хочу все знать. Хочу, вот. хочу. Сейчас хочу. мы тоже... Ага, у меня есть три желания. Хочу, хочу, хочу. Так, о разъяснении решения суда, да? Да. Подавали мы такое заявление? Да, да, да, да, сейчас я идет это. Заявление о нарушении апелляционной жалобы. Вот я смотрю вот решение, да, и в решении наш общий друг радостно сообщает четвертый, четвертый лист решения, и он пишет абзац четвертый, раз, два, три, четыре, пятый абзац сверху протоколом подведения итогов по решениям, принятым общим общем собранием и далее там щу-щу-щу по адресу даже квартира 16, то есть твоя квартира приняла решение в квартире 16 у тебя, оказывается, там произошло общее собрание в твоей квартире попили коньячку, радостно побили друг другу рожи и написали, что на общем собрании было принято решение о выборе в качестве управляющей компании на 2007 год смотри пишет а не на 2000 -чи. далее давай открываем смотрим что он там понаписал наш лучший друг про фигня всякую фигню нам пишет тоже нас очень любит уважает ценит то есть отказывается писать имя отчество в своих определениях <связывающий> А, а он тут вообще разбушлатился наш этот наш лучший дружок-то. Ну, смотри какие прекрасные мы с тобой документы отправляем. Так, заявление об исполнении решения суда, заявление о скорении и что-то какой-то Кузнецов отправил. А ответ-то где? Бурлодского. Угу. И он написал что это возврат заявления о разъяснение определения. Ваше заявление о разъяснении. Да не, ну не определение мы, а решение изложено в определении. Даже здесь господин Бурлуцкий все переначал, все перелицовывает. Видишь, Антон, видишь, ваше заявление о разъяснении определения суда подготовки подготовке дела к судебному разбирательству. А мы ему что подавали? Давай смотрим. Мы с тобой, парня-то умная, мы с тобой подали. О чем заявление? Заявление о разъяснении решения суда. Правильно или нет? Uh -huh. Ну? А он тебе про какое заявление? Мы говорим, ознакомившись с определением о принятии заявления к производству суда и возбуждении гражданского дела. Мы ему про одно, а он нам про другое, что ли, пишет? Или я что-то не понимаю? Вот оно, заявление. Опять же, о принятии заявления к производству суда и возбуждение гражданского дела. Мы же про это говорим. Mm -hmm. Ну, так о связи вот этого ответа, своей связи с твоим-то никаким нету. Mm -hmm. Вот я, Антон, к чему а, обращаю внимание? Вот пришла какая-то бумажка, да? Он чего-то сообщил, 88-й лист. Свяжи его с другим документом, с каким-то. Вот поэтому он возвратил. Чего он возвратил? А где само-то определение о подготовке дела к судебному разбирательству? Заявление, которое он мне возвратил. Он в материалах-то дело есть? Нет. Ну а кого? Минутка, а что тогда? Он какое-то э, что-то возвратил. Мы сейчас включаем, мы с тобой сейчас включаем этот самый принцип тупую еще тупее. Правильно или нет? Да, да, да. Заявление о разъяснении решения суда. Где, даже количество листов, лист, листов не указывает. Один экземпляр пишет. А это вот эти... Ты все время хотел знать, каким образом мошенничают судьи. Я тебе показываю, каким образом они мошенничают. Они как раз ловят. Ребята, которые начинают умничать. А надо не умничать, а надо быть тупым. Вот как написано, так и должно быть. Если написано заявление о разъяснении решения суда, то он и должен был в своем... Но он не пишет, почему? Смотри, он пишет, если бы он написал возвращаясь заявление о разъяснении решения суда, он тут попался. Потому что у нас заявление о разъяснении решения суда, он обязан вынести определение. Правильно? Да. В порядке статьи 203.1. А он пишет, что ты ему подал заявление о разъяснении определения суда. Не пыхти, не пыхти, наука, она такая, она требует внимания. Я тебе сейчас демонстрирую это внимание, ты пыхтишь. Мне нужно радоваться. Я радостно пыхтю. Радостно пыхтишь. Всем надеть на морденькие и радоваться. Вот я и радуюсь. Выражать счастье и радость, да. Страна у нас. Страна дураков. все в том, что все дураки какие-то у нас сегодня скопились там. Как их оттуда выковырчевать? Надоели уже до невозможности. Пока этим делом занимаются единицы. Ты вот видишь, я тебе по каждому, а Представь себе, по каждому вопросу следует действовать. Вот я тебе сейчас открою то решение, которое меня интересует. Вот видно, не видно тебе его? Uh -huh. Вот смотри. протокол, да? Смотри, пишет, протоколом подведения итогов по решению принятого общего собрания собственников помещений на квартире в форме заочной по адресу даже квартиры 16. Или КВ это что такое? Дом 21, квартал 16 или что это такое? Квазар? Квадриллион? Что это такое? Клим барашилов Мини-танк, да? Ну хорошо. Подтверждается, протоколом подтверждается, что на общем собрании кого собственно? На общем собрании, смотрите, он же пишет, собственниками принято решение о выборе ДЭС. Фамилию, имя, отчество мне давай. Или как там вот сейчас Елена пишет, так тут же персональные данные. Не могут разглашать персональные данные. А как я могу обжал, как я как я могу на... Это что там у тебя такое вещи? Телефон. А, Подушка на него. Не чтобы... Это Нас не наши методал, под... Привыкать надо. Методы у всех одинаковые. Обидится телефон? Ты чё? Я с ними как живыми общаюсь. А, понятно. То есть ты берешь полиэтиленовый пакет и воду, да? Нет, я просто кнопочку нажал, чтобы мне это не беспокоило и все. Ага. ты более такой. Как тебе сказать, телефонолюбивый человек. Много раз убеждался, если человек неуважительно относится к технике, она ему мстит просто. Был у нас один товарищ, купит телефон, не может кнопку нажать. Ну, как-то, не знает, куда нажать. Бросает его на пол, начинает каблуком его стучать. Я говорю, зачем стучишь? Кнопку пытаюсь надавить, я говорю, ай ну, стекло-то раздавил, говорю, сейчас как ты будешь кнопку-то давить? А не знаю. Ну, иди новый покупай. Идет новый покупаешь. Страна у нас такая чудесная. Так. Еще-таки, давай так, ты меня немножко в сторону увел. Получается, мы с тобой заявление о разъяснении решения не направили по... Значит, по абзацу раз два, три, четыре, пять, страница четыре решения. Про каких собственников идет речь, где, в каком документе можно ознакомиться с фамилией, именем и отчеством каждого из собственников, которыми, которые принимали такое решение, их месте жительства, сведения о паспортных данных. Мы должны эти документ... мы вправе ознакомиться с этими документами, более того, вправе обжаловать их решение. Путем подачи искового заявления. А пункт 3, части 2, статьи 131, требует от нас представления таких сведений в нашем исковом заявлении. И как нам быть? Хочу узнать фамилии, хочу знать имена этих прекрасных собственников. Кто у нас мошенников-то выбирает в качестве? Кто назначает их? В качестве организации, которая будет поборами финансовыми заниматься на многоквартирном доме по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте. Вправе я знать такие сведения? Конечно, вправе. Да, я вправе знать, кто из должностных лиц органов государственной власти просмотрел этот вопрос. Кого привлекать к ответственности за Халатность при осуществлении обязанностей. Или что, никого не найти здесь? Песню петь о том, что мы вправе обжаловать в течение шести месяцев. Они поют. Хорошо поют, как соломи. Вы переначиваете? Кто переначивает? Не я на него ссылаю, а вы на него ссылаете. Хоть Вы же деньги требуете. требуем. Но вы обязаны оплачивать. Кому? Послушай, но только в корта фальшивый. Ноту си с нотой си бемоль путают. Решение у них... Фа-мажор до да, си-бемоль. Вот единственное, что не знают. Я тебе, я тебе, как музыкант, тут музыкант, говорю. Ну поют они в унисон. Все одно и то же. В унисон? Так как в унисон? Вот тебе в унисон. Я тебе демонстрирую. Мы ему подаем заявление о разъяснении решения суда. О каком унисоне здесь идет речь? О Соне? В русский это Соня. А унисона тут нет. Я имею в виду все прокуроры, там судьи, полицейские, все в унисона одно и то же чушь поют. Они поют для чего? У них принцип быстрее дошлить до пенсии. И ни во что не вникать. Потому они бормочут всякую дурь. Что Бурлуцкий, что вся остальная, которая там скопилась. Мы отсидимся, но оно само собой как-нибудь образуется. Без нашего, без нашего участия я работал в государственных структурах. Я знаю, как они там работают. Потому и ушел, когда гадить начали. Что не твое, там. Что я в государственных структурах работал еще при советской власти. И что этих тварь, все развалят. Советский Союз развалили. Сейчас Российскую Федерацию точно так же развалили. В принципе, ее разваливать нет. Пнена посыплется. Ты говоришь, что они у тебя пришли, произвели отключение незаконно, а он тебе говорит, что они осуществляют управление многоквартирным домом законно на основании вот этого протокола, который какие-то собственники, а собственников-то никаких нет. То есть речь и речь -то идет о преступлении. А судья Буровский это видит. Мы это с тобой видим документы это мы читать умеем. Он видит, но скрывает преступление. Мы что, должны ему благодарность? Ну давай ему напишем благодарность, скажем, молодец. Игорек, да, его зовут? Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура? Вызывай что, прокуратура. Игорек, прокуратура. Игорь Викторович. вот, ты его Викторовичем зовешь. А я его Игорьком называю. Для меня-то он Игорек. Злой дух мучиться в черной мантии по коридору сургутского суда. Так, что мне делать с этим, э, с определением по частной жалобе? Дос, до, до, дослать этому в Ужер, э, саму частную жалобу с описью? А, я с этим вопросом разобрался. Это 333-ю статью забыл указать наш дружок-то. 333-я-то 333 статья о чем говорит? Ну-ка, давай-ка мы с ней коснемся. Давай-ка. Сегодня ситавал, сидел и разбирался. Вот что нужно сделать, нужно затребовать у него. А когда он отправил-то в дестовый жир? Смотри. Подача частной жалобы да, происходит в порядке, установленном настоящей главой, со изъятиями и особенностями, предусмотренными настоящей статьей. Суд первой инстанции после получения частной жалобы поданных, в установленных статьей 32 настоящего кодекса соответствующий тремя настоящего кодекса там, срок и соответствующий обязан направить лицам, кто обязан направить лицам, участвующим в деле копии частной жалобы и приложено к нему назначить разумный срок. Кто? Суд. Суд? Но. А он на меня эту обязанность перекладывает. Он не видит решение уже написано с изъятиями и особенностями. Подача частной жалобы с изъятиями и особенностями. Короче, он все больше и больше палок в колеса вставляет, чтобы я вот только на, это, на, на палки тратил внимание, а не на то, чтобы двигалась машина? Нет. Здесь надо рассмотреть. Неправильно делаешь. Он понял, что его схватили за его шалолюные ручонки. И сейчас пытается выкрутиться. Угу. Вот. А ты что думал? Что он согласится с этим? Так извини, он туда его посадили-то для чего? Чтобы он гадил и при этом перепрыгивал через всех тех, кто его вылавливает на этом. Не всех, У всех там принцип такой. Ты будешь находиться на этой должности, если будешь гадить и нести ответственность. И ну, уклоняться от этой ответственности. По этому принципу построено... Работа органов государственной, муниципальной власти в нашей стране, они не настроены на то, чтобы разрешать наши вопросы. Они настроены на то, чтобы нам с тобой гадить. Мне, тебе, вот другим участникам площадки. Ты этого не видишь разве? Да конечно вижу. А раз видишь, надо, значит, людям-то другим рассказывать об этом. Так старайся, снимаю видео на, на эту тему. Система-то государственной, муниципальной власти, она. Построена на лжи. А меня с детства учили. Фундамент должен быть. Фундамент. Только тогда можно что-то построить стоящее. А лошадь это не фундамент. Лошадь это болото. На болоте нельзя строить здание. Мощное. Вот они сейчас и делом этим делом занимаются. Они тварь, которые пришли в конце существования советского союза разваливали его довели страну до того что на полках не было ничего сейчас они этим делом занимаются разрушением государства разрушением его основ вот чем они занимаются Этой, надо так ему повернуть слова чтобы ему буравчиком они в мозг вошли ну да там еще ну, это я не знаю надо этот по идее жалобы на него в ккс так чего вы все жалобу в ККС? Надо в жал... не жалобы в ККС написать, надо благодарственные письма писать. Жалобы. Попробуй наоборот действовать. Ни разу не пробовал, надо попробовать. А вот попробуй, эффект получишь. Поблагодарить за то, что на такую должность нанимаете откровенных неучей не вешать. Не Почему? Потому что... Приняв на должность неуче и невежду, они таким образом свидетельствуют, что у них у самих, у этой квалификационной коллегии судей, не все в порядке. Сообразилками. Еще раз, мы с тобой поймали людей на том, что они действуют против интересов личности, общества и государства. Правильно или нет? Абсолютно. Кто допустил это? Да все. Кто допустил? Все. Квалификационная коллегия судей в первую очередь допустила. Раз она это допустила, значит, в этой квалификационной коллегии судей находится враг личности, общества и государства. Надеюсь, я коротко и ясно изъясняюсь. Угу. Так, у себя в плане поменял это не жалоба, а благодарность какая ККС на Бурлутске. Благодарность за то, что они... Раскрыли мне, раскрыли, что в квалификационной коллегии судей находится враг, который принимает. Мне нужно фамилию, имя, отчество этого врага знать. Правильно или нет? Угу. Мы же разбираемся с противоправными действиями. Кто-то ведь назначил это чудо на должность. Вот кто назначил, тот и должен нести ответственность. Сталин так ли делал или нет? Разбирался со всей этой пуганью. Ну что, следите за новостями. Будем дальше это все дело обжаловать. Всем привет, благодарствую.